Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch Канал только с матч с компании Samsung. Сегодня хочу предоставить вашему вниманию интересный аналоговый циферблат и вот так на данном циферблате выглядит режим AOT или экран всегда включен. Ну вот так данный циферблат выглядит воочию. Как вы видите, сделан ну, очень хорошо. Если обратите внимание, здесь даже есть вот эффект лучей, работает за счет G-сенсора. Видите, эти лучи, они передвигаются. Сейчас постараюсь вам показать это поближе и я думаю что вы это вот обязательно должны заметить вот этот вот фончик его отлично видно прекрасная текстура циферблата большие цифры большие стрелочки секундная стрелочка двигается как на кварцевых часах выглядит тоже интересно с двух сторон на концах она имеет цвет а посередине черная достаточно интересная со стрелочки часов выглядят так же, что минутная, что секунда. Вначале они, смотрите, белые, здесь черный фон. И как будто бы они висят в воздухе. Так выглядит интересно. Далее у нас с вами здесь есть число месяца. Ну и из информации больше ничего. Есть две встроенных табзоны, нажатие на которых открывает нам наборник номера и дальше управление музыкой. Еще есть кастомные табзоны, находящиеся здесь, о которых мы... Поговорим чуть позже. Если мы нажмем наверх, пожалуйста, наборничек у нас всплыл. С этой стороны управление музыкальным плеером. Также интересно еще выполнены риски. Как вы видите, да, изображая здесь часы идут все, а здесь минуты в некоторых местах прорисованы. Также разного цвета. Вот здесь одна область и риски времени 9 часов 12 3 и 6 теперь давайте пройдемся по настройкам нажали долгий этап нажали настроечку. что мы значит с вами здесь видим первая область настройки меняет у нас фон она его делает совершенно черным вот так если он чуть-чуть такой зелена, да то здесь он полностью черный если вы сделаете фон полностью черным то четвертая настроечка. Работать не будет. Сейчас объясню почему. Чуть позже, да. Сделали с вами вот фон. Проходим дальше. Дальше обратите внимание на риски секунд и цветную область, которая вот с этой стороны. Она меняет цвет. Цветов несколько. Есть бледненькие, светленькие. Но мне больше нравится либо белый, либо красный. Но всего больше зелененький цвет. Потому что он как-то... Гармонично выглядит на этом циферблате, не знаю, но это на мой вкус опять-таки. Следующая зона, прошу обратить ваше внимание на секундную стрелочку, а именно вот на ее конечек, который здесь у нас виден. Он убирает у нас, вернее есть цвета, цветов несколько, и желтенький, мне желтенький кстати тоже нравится, вот салатовый цвет такой вот голубенький и красный, мне больше нравится салатовый. Переходим на следующую область. И следующую область прошу вашего внимания на фон циферблата. И фон циферблата, обратите внимание, он меняется. Цвета не яркие, а такие немножко серые э, тона, да, вот сейчас какой-то такой бледно-синий что ли, или асфальтовый какой-то цвет, да. Сейчас вот такой светло-серый какой-то. И вот такие вот они оттеночки, не особо яркие, но они действительно интересные такой, знаете, преображается циферблат на мой же, опять-таки, взгляд, да, и мне нравится больше вот этот, наверное, асфальтовый цвет какой-то, и здесь, если вы поставите черный цвет фона в самом начале, то вот эти вот цвета работать не будут. Ну и теперь переходим к последней настройке, это кастомные табзоны. Нажали, дали разрешение. И, пожалуйста, мы здесь с вами можем выбрать, допустим, последнее приложение и следующую возьмем какой-нибудь, я не знаю, запуск кислорода. ОК. Нажали ОК. И теперь наши ТАП-зоны. Пожалуйста, первое. Это менеджер запущенных приложений. И второе. Измерение кислорода, что мы вам задали. Разработчик Роман, его зовут, предоставил нашему каналу купонов не помню то ли 50 то ли 100 поэтому как всегда всем тем кто первый сколько человек на столько купонов да напишет свой комментарий и поставит лайк этому видосу получит промокод на бесплатное скачивание данного циферблата вам же дорогие друзья я напоминаю что вы были на канале galaxy watch подписывайтесь на канал делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях ставьте лайки пишите комментарии естественно только в том случае если мои видео были для вас полезны. До свидания, всего доброго и до новых встреч.